Привет! Сегодня вам предстоит получить много теоретических и практических знаний. Приглашаю вас посмотреть новую серию «Симилак Эксперт». Начнем со снов. Что же такое фрезеровочный станок и для чего он нужен? Фрезеровочный станок «Симилак» является профессиональным косметическим инструментом, который нужен для подготовки ногтевой работы с кутикулой, а также снятия гибеллака с ногтей. Он облегчает работу мастера маникюра в результате чего увеличивается скорость работы. Следует помнить, что для использования аппарата «Симилак» нам необходимы обширные знания и точность действия. Приглашаем на обучение в Академию «Симилак», где мы пошагово научим воспользоваться аппаратом для маникюра. Почему обучение так важно? Вы должны быть особо внимательны, чтобы во время обработки фрезером ногтевой пластины она не была слишком сильно сфилена, а кутикула не повредилась. Давайте присмотримся к нашему фрезеровочному станку. Аппарат для маникюра «Синолак» состоит из двух отдельных частей. В первом устройстве находится механизм, который приводит фрезеровочный станок в движение. На нем находится выключатель, переключатель направления вращения а также ручка, регулирующая обороты. Второе устройство, без которого работа фрезеровочным станком была бы невозможна, это рукоятка самого аппарата, которую также называют ручкой. В ней располагаем фрезы, с которыми будем работать, например, на ногтевой пластине. Для того, чтобы разместить фрезы в рукоятке фрезера, следует отключить блок, прокрутив его до упора влево. После чего в отверстие вставляем фрезу и крутим до упора вправо, тем самым надежно ее фиксируем. Кроме этого, в комплекте прилагается педаль для ножной регулировки оборотов, а также набор самых популярных фрез. Мощность фрезеровочного станка «Симилаб» 65 Вт, а максимальная скорость 35 тысяч оборотов. Следует помнить о том, что скорость оборотов следует регулировать в зависимости от того, какое действие мы совершаем, Техники работы с фрезером, а также от характеристики фрез. Если мы обрабатываем поверхность ногтя при кутикуле, например, фрезами под номерами 5 или 6, моими любимыми, или фрезой под номером 7, максимальное количество оборотов должно быть от 7 до 10 тысяч. Можно обрабатывать кутикулу даже при скорости в 1000 оборотов. Все зависит от того, какими фрезами мы работаем, а также какой эффект хотим получить. Если, например, фрезой Симилак под номером один, который я тоже очень люблю, мы хотим снять гелилак с ногтевой пластины, то обороты следует однозначно повысить до 15-19 тысяч. При снятии гелевой массы фрезой Симилак под номерами 002 или 003 оборот должны быть еще выше 19-23 тысячи спросите, откуда я могу знать, как не выставить обороты, чтобы фрезеровочный станок работал с нужной скоростью? Давайте посмотрим на регулятор оборотов, как на часы. Перемещая ручку максимально вправо, фрезеровочный станок будет работать на 35 тысяч оборотов. После перемещения ручки на 12 часов Количество оборотов будет составлять около 17,5 тысяч. Следовательно, если мы хотим обработать кутикулу и работать на 7-10 тысяч оборотов, то ручка должна стоять примерно на 9-10 часов. Если мы хотим снимать дель то нам следует выбрать примерно 13 часов. А что же с направлением оборотов? Фрезеровочный станок Simulac работает в двух направлениях. Форвард, то есть вперед, сокращение FWD на самом аппарате. В таком случае фреза, приложенная под прямым углом к краю ногтя, будет передвигаться в правую сторону. И реверс, то есть назад, сокращение F и V на самом аппарате. Соответственно, фреза будет двигаться в левую сторону. Для того, чтобы наша работа была эффективной, фрезой следует ввести в обратную сторону ее направление движения. Для того, чтобы хорошо обработать кутикулу, мы рекомендуем разделить ноготь на две части. Левую половину можно обработать наоборот форвард, а правую – реверс. Такая схема работы подойдет как для левшей, так и для правшей. Если же мы рассмотрим пример удаления геля или покрытия гель-лаком с ногтевой пластины, то тут следует отметить небольшие отличия. Правша, снимая продукт с ногтя, будет работать на оборотах форвар, а мастер, левша, будет делать эту же работу в направлении реверс. Есть очень много техник работы с аппаратом, я представила вам только одну. Если вы хотите узнать о других альтернативных методах аппаратного маникюра, приглашаем вас на обучение в Академию Симилак. Для того, чтобы работа с фрезеровочным станком была безопасной и сам аппарат для маникюра служил нам долгие годы, следует придерживаться нескольких базовых правил. Давайте-ка их проговорим. Выключайте фрезеровочный станок после оказания услуги маникюра, чтобы он не перегрелся. О том, что фрезеровочный станок работает, нас информирует горящая зеленая диодная лампочка на устройстве. Во время работы не закрывайте теплоотводящие отверстия. Плавно, они а не резко увеличивайте обороты. Если вы хотите изменить направление движения фрезеровочного станка, сначала уменьшите обороты до нуля, выключите устройство и только после этого переключите направление оборотов. Не используйте фрезеровочный станок, если само устройство или его кабель повреждены. Перед использованием проверьте, правильно ли закреплены и заблокированы фрезы. Не трогайте фрезы во время работы. Фреза должна прикладываться к ногтю под соответствующим углом. Например, фреза под номером 06 во время обработки ногтя рядом с кутикулой должна быть наклонена под углом 30-40 градусов. В зависимости от того, какой фрезой вы работаете и какую работу делаете, с соответствующей силы прижимаете фрезу к ногтевой пластине. Фрезеровочный станок может очень хорошо нам, стилистам, облегчить работу, но неумелое его использование может привести к серьезным повреждениям ногтевой пластины. Именно поэтому я так настоятельно приглашаю вас на специальное обучение, которое организует Академия Синолак. Квалифицированные преподаватели во время курса по маникюру гелилаками, либо маникюру гелями, расскажут, покажут и самое главное, научат вас правильно использовать фрезеровочный станок. Благодаря этому обработка ногтей будет более приятной, быстрой и прежде всего безопасной. Благодаря этому обработка ногтей будет более приятной, быстрой и прежде всего безопасной.